Сан USDT и Кака Лайк. Like. Все три проекта они дали заработать всем людям, кто заходил на старте. Здесь при регистрации нам дают 88 USDT. Минимальная инвестиция 12% минимальная сумма вывода 3 доллара. Время обновления в 12 часов по нью-йоркскому времени. Смотрите, админа я знаю. Он дал заработать в предыдущих проектах как будет в этом проекте я не знаю так что читайте правила инвестирования и принимайте решение сами заходите вам сюда либо же пропустите посмотреть как он отработает пополните счет на 36 USDT и вы активируете VIP 2 пополните счет на 72 USDT и вы активируете VIP 3 при котором будете зарабатывать 19 долларов каждый день. Ну и так далее. Партнерская программа здесь первый уровень 10%, второй уровень 2%, третий уровень 1%. Данный проект стартанул 20 апреля, то есть сегодня пару часов назад. Здесь будет служба поддержки и моя пригласительная ссылка. И также будет мой пригласительный код. Для тех, кто первый раз я вам покажу как здесь пройти регистрацию и как здесь начать зарабатывать в первом поле прописываем электронную почту второе поле пароль третье поле подтверждаем пароль четвертое поле придумываем пароль для вывода денег я всегда придумываю 6 цифр последнее поле телеграмм если он у вас есть можете прописать если у вас нету телеграмма то ничего здесь не пишите и нажимаете кнопочку зарегистрироваться Далее попадаете. Вот такой вот кабинет. И я всегда первым делом, когда регистрируюсь в данных фаст-проектах, я иду на главную страницу и прописываю свой кошелек. Нажимаем вот виздров метод. Здесь нажимаем на кнопочку зеленую, прописываем свой кошелек. И пароль для вывода денег. И нажимаем подтвердить. Итак, кошелечек мы сохранили. Далее, чтобы здесь начать зарабатывать, нажимаем кнопочку ресурс, Переводим на этот адрес кошелька ту сумму, на которую вы хотите открыть здесь VIP. После того, как вы перевели деньги, нажимаем кнопочку «Submit подтвердить». Далее возвращаемся назад. Заходим там, где у нас VIP-планы и покупаем тот VIP, на который вы здесь пополнили деньги. Нажимаем «Job now» и покупаем тот VIP. Далее, когда вы купите VIP, идем на домашнюю страницу и нажимаем вот на тот VIP, который вы купили, и выполняем задачи. Все как обычно, нету ничего сложного. Вот одна задача, и теперь я могу выводить деньги. Нажимаю кнопочку «Вывести» на балансе. Вот у меня 9,40. Здесь прописываем пароль для вывода денег и ваш кошелечек. И нажимаем кнопочку «Submit». Итак, здесь транзакция уже обработана, успех. Сейчас я перейду на биржу Binance. И вот она, выплата еще подтверждение. Прошло ну, где-то около минуты. Данный фаст проект он платит. Внимательно читаем правила инвестирования в интернете. Никогда не инвестируем последние деньги, либо же заемные деньги. Данного администратора я знаю, он в предыдущих проектах давал заработать. Как будет в этом проекте, время покажет. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.